И глянет мгла из всех болот, из всех тесни И засвестит веселый хнут над бегой парою Я запою свою тоску, летя во тьму один, а ты одна Заплачешь песню старую. Разлука вот извечный враг Российских грез. Разлука вот полночный тать Счастливой полночи. И лишь земля из-под колес И не расслышать из-за ни ваших шпак, ни ваших слез, Ни слов о помощи. Какой беде из века в век обречены, Какой нужде мы платим дань, Прощаясь с милыми. И для чего нам это я такие? Сны, Что дивный свет над песнями унылыми Быть может, нам не размыкать счастливых рук Быть может, нам распрячь гони На веки вечные Но север, кличет юг и лишь колёс прощальный стук, И вот судьба разбита вдруг, Овёрсты а вечные.